Решила приготовить мясо вине. После третьей бутылки я вообще не поняла, что я делаю на кухне. Дожила, наварила картошки, борща, салатиков нарезала, сальца порезала, огурчика солененького. Вот сижу и думаю, не пойму, что мне не хватает, водочки или мужика. Пришла девушка в гости программисту домой. Заходят они на кухню. Она ему У тебя такая чистота, ни одной крошечки. Обычно у парней здесь столько стаканов, тарелок, ложек. А он так про себя думает, я что, дурак, что ли? У меня для этого компьютерный стол есть. Пока муж спал, я встала, приготовила завтрак, съела его и снова уснула. Муж так и не понял, какая я заботливая. Алло, пожарная? Да, пожарная. Что горит? Да ничего не горит. Тут просто мент с доктором дерутся, а я не знаю, куда звонить.